Приветствую вас! Тема данного ролика о том, как заработать на ТикТоке миллион и какие сейчас есть способы заработка на данной платформе. Раньше на ТикТоке можно было зарабатывать с помощью просмотров и увеличения этого числа. Сейчас же ТикТок убрал такую функцию и оставил всего три способа для заработка на ТикТоке. ТикТоке. Первый способ – это то есть вы берете какой-либо товар или услугу у рекламодателя, у бренда или у блогера и рекламируете, о а ее на своей странице. Таким образом вы получаете либо товар, либо деньги за рекламу. Но здесь очень важно, чтобы ваш профиль был раскручен, у вас было много подписчиков, много просмотров и также много охватов. Это основные показатели, по которым рекламодатели выбирают, рекламодатели выбирают себе будущего рекламщика, у которого будут рекламировать в блоге поэтому раскручены и в дальнейшем вам будут поступать предложения с рекламой. Второй способ – это заработок на прямых эфирах. На прямых эфирах зарабатывать довольно-таки сложно, когда вы выходите в прямой эфир, ваши подписчики дарят вам подарки. Эти подарки вы потом можете обменять на бриллианты, а бриллианты уже на реальные деньги, но вывести можно минимум 100 долларов. 100, долларов. 100 бриллиантов – это 1 доллар то есть, чтобы вам набрать 100 долларов, вам надо хотя бы получить 100 подарку за прямой эфир. И третий способ заработка – это заработок на собственном товаре. Например, если у вас есть какой-либо товар или же вы предлагаете свои услуги и вы знаете, что это точно заинтересует вашу целевую аудиторию, то тогда, конечно же, предлагайте товар или услугу у себя в блоге. Для этого делаете аккуратную рекламу, которая не будет навязчивой, потому что за открытую навязчивую рекламу TikTok может забанить ваш аккаунт не навсегда, всегда. Но временный блок вы можете словить, поэтому делайте классные, продуманные, креативные ролики с рекламой, которые заинтересуют вашу аудиторию. Вот такие вот три легких способы заработка в TikTok, но начните надо с раскрутки своего профиля в TikTok и в дальнейшем уже предлагать рекламу. Авторские права не позволяют мне раскрыть способы раскрутки аккаунта TikTok в видео, поэтому вы можете скачать совершенно бесплатно видеокурс «Миллион» на ТикТоке по ссылке в описании. Подписывайтесь на мой канал и узнаете еще больше схем заработка в интернете.